Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, жизнь, к сожалению, внесла коррективы в нашей беседе с Натальей Маклаковой. Мы собирались по графику обсуждать сегодня Мезальянс, Неравный брак, но события последних дней, война между Россией и Украиной, в общем, заставила меня изменить тему, и мы сегодня будем говорить о войне с психологической точкой зрения. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители. Я вот с чего хотел начать. Вот Я последние несколько дней в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, наблюдаю совершенно разные реакции на военные действия. С одной стороны, у кого-то это так называемый алармизм, да, то есть, можно сказать, панические атаки, повышенная тревожность а с другой стороны, наоборот, какая-то эйфория, приподнятое настроение, радость. Вот как бы вы оценили вот такие вот противоположные реакции на одни и те же события? И что с этим делать вообще, если вот есть какая-то повышенная тревоженность или, вот как мы говорим, чуть ли не панические атак, может быть, нужно принимать какие-то лекарства или посоветоваться специалистом? Вы знаете, я вообще, не, конечно, не предполагала, что мы с вами можем встретиться Наш от той темы, которую мы сегодня трогаем, когда вы сказали война между Россией и Украиной, это звучит очень страшно. Конечно же, люди реагируют действительно по-разному. Потому что, вы знаете, стрессовая ситуация, вот мы никогда война, это максимально стрессовая ситуация, которая только может вообще произойти. Это страшно даже звучит одно слово, то, что мы в мирное время. Можем вот так вот, имея только сейчас дипломатических качеств, возможностей развивать войну, и для людей большой стресс. А в стрессе человек себя может абсолютно по-разному повести, то есть это даже непредсказуемо. Мы с вами знаем много же историй предыдущих войн каких-то, да, когда человек себя, ну, вот в обычных обстоятельствах так проявляет, но если а, возникают угрозы его жизни, например, да, он может себя вести совершенно неестественно, мы можем думать, что другой человек, и реакция непоспозуемая. Единственное, что я хочу сказать, конечно же, не надо уходить вот в эти в крайности эмоции, да, или, потому что гордиться, когда война, действительно нечем, потому что все мы, это единая система, это все, как, вот, эти организмы наш, да, Наш организм. Если там болит печень, ну как могут другие органы этому радоваться? И также все в мире состоит из систем. И наш мир это тоже единая система, несмотря на то, что государства разные, пострадают сейчас все и страдают уже все. И мы, и наши дети. Поэтому сейчас нужно стараться максимально держать ум хладнокровным. Мы вот не воюем, да, мы находимся в тылу, так сказать он всегда был надежная опорой, и мы должны быть надежной опора тем, кто сейчас вынужден оказался в этих боевых действиях, тоже, скажем, не по доброй воле, да, ведь это же чьи-то сыновья, и ты, мужья сейчас там ведут эти действия, и надо быть спокойными, нужно искать для себя любые способы, вот которые вам подходят, кому-то подходит, знаете, включить спокойную музыку, кому-то почитать книгу, кому-то, может быть, я не знаю, Посидеть у водоема, да, где бежит вода, кому-то пообщаться с близкими, быть, обниматься с ними, разговаривать, да, то есть говорить о своем страхе, злости, беспокойстве, то есть проживать эти эмоции, но надо стараться сохранять спокойный ум, быть в молитве. Я даже вчера, вчера читала такую историю с 1982 года, когда был направлен отряд специально обученных людей, которые вот умели медитировать и быть в молитве, и их специально отправляли в районы боевых действий. И именно благодаря вот этой энергии, которая распространяется от этой глубокой медитации, молитвы, успокаиваются военные действия. Поэтому нам, конечно, нужно по возможности, да, по, по силе нашей веры. Естественно, там, христиане они сейчас в храмах молятся, да, и одновременные молитвы по всему миру устраиваются. Каждый, насколько он может, но нужно сохранять хладнокровие, потому что паника, она только усилит, <связывая> вот этот дисбаланс, который и так сейчас происходит. Хорошо, вот вы затронули уже чувство гордости, которое некоторые испытывают. Мы сейчас не берем морально-этическую сторону, процесса, мы говорим просто о каких-то чувствах, эмоциях, но есть люди, которые испытывают противоположное чувство, например, чувство стыда за то, что они принадлежат, например, России, и что Россия воюет, и во всем мире, собственно, никто так не отделяет, да, это Россия, россияне, или это, условно говоря, Кремль и правительство. Вот. А что, насколько вообще это правильно испытывать, вот, какое-то чувство, вот если люди Люди, опять же, разделились, как у нас бывает по всем вопросам, на, так сказать, пацифистов и на ястребов. И вот те, кто против войны, они испытывают стыд. Насколько это правильно или нужно как-то себя отделять, говорить, что да, это моя страна, но я не разделяю это, поэтому мне, собственно, за, за мою позицию стыдиться нечего, потому что моя позиция, например, не совпадает с официальной точки зрения. Да, да, Евгений, вы правы, потому что брать, стыдиться вот этой ситуации, конечно, не нужно, потому что мы же не можем управлять действиями других людей, да. А иногда бывает даже в семье, что да, мы стыдимся за действия каких-то своих близких. И это ну, неестественное состояние, потому что мы не управляем сознанием близких. Но я понимаю этих людей, да, потому что действительно... Украинцы – это практически нам родные люди, да, мы многие общаемся, у многих родственников есть, и это очень больно смотреть, и они сейчас, я тоже смотрела в соцсети, пытаются как-то призывать россиян, давайте там выходите на какие-то мероприятия, да чтобы вот тоже какие-то митинги, что как бы они считают, что россияне, россияне ничего не делают, им кажется, что вот это молчание поддержкой. И россияне, они вот из этого, ну, есть такие люди, да, у которых возникает чувство вины. Но это не потому что, ну, из своего окружения, я тоже из многих знакомых, с которых я общаюсь, все за мир, никто не поддерживает. Мы бы хотели, если нас смотрит Украина, чтобы они знали, мы не поддерживаем войну ни в коем случае. Потому что, ну, люди... Россия, я считаю, что это достаточно миролюбивая страна. А то, что сейчас происходят вот эти политические вещи, но сами люди не управляют нашим государством, поэтому испытывать здесь чувство вины. Я думаю, что вот лучше всего, конечно, быть просто на связи со своими близкими, если есть знакомые, поддерживать с ними вот эту связь, чтобы быть в контакте, чтобы люди видели искренние эмоции. То есть и не молчать с другой стороны, да? Чтобы не погрязать в своем чувстве себя, да, нужно иметь общение вот с этими людьми, прям говорить, что я переживаю, я там тебя люблю, я беспокоюсь, там. По возможности кого-то, может быть, сейчас приютить у себя, да, если у людей есть возможность выехать в более безопасное место со своими детьми, если есть родные. Ну, вот так, оказывать поддержку. Хорошо. И э, последнее о чем я хотел поговорить, мы уже этого только что коснулись, что есть разные мнения и противоположные совершенно. И я уже наблюдаю вот это, как бы помягче сказать, вот эти баталии в социальных сетях, когда люди пытаются с пеной у рта доказывать свою позицию. Но есть более радикальные способы, которыми пользуются люди. Они просто чистят список друзей и просто исключают из него своих так скажем, э, оппонентов. Но мне кажется, что это неправильно, потому что э, таким образом ты искусственно э, отделяешь э, одно от другого, и у тебя создается... Э, ты э, среди своих единомышленников находишься, и ты пребываешь в таком э, искусственно созданном мире. У, у тебя все хорошие, у тебя, ты, ты ни с кем не ссоришься, и э, неважно, ты сейчас за войну или против войны, у тебя, все например, все сторонники войны, вы поддерживаете с друг другом отношения, э, обмениваетесь какими-то репликами, но мне кажется, что это... Э, с одной стороны, очень простой, но это неправильный способ, потому что таким образом ты не видишь э, весь, всю картину мира, ты только видишь э, ее часть, которая тебе приятна. Вот что вы думаете по этому поводу? Знаете, думаю, что в любом конфликте, наверное, так бывает, да? это, в принципе, манера себя вести, конфликте определенного человека. Также и в семье происходит. Да? Кто-то предпочитает просто проблему не видеть. Он говорит, что я тебя не вижу, я с тобой развожусь, например. да Но ну, таким образом, в принципе, все и происходит. Но на самом деле в момент какие-то вот такие экстремальные, как сейчас, потому что вчера это было потрясение для всего мира, для всего. Потому что даже я тоже вчера читала в соцсетях уж таких людей, которых, мне кажется, ничем не прошибешь. И то они даже были подпишены тем, что такое могло произойти. И такие действия, когда вот такое идет сотрясение всего мира сейчас, они должны нас объединять. Вот потом выясняете конфликты как хотите, каким-то мирным путем надо всегда стараться да, договориться а не изолироваться друг от друга. Сейчас наоборот, знаете, как вот в организме, например, там, э, мы поцарапали где-то себе, да, и весь организм начинает направлять силы, чтобы этому органу помочь. Да, Где-то нога там сломалась у человека. Даже все тело похудеет ради этой ноги, чтобы ей помочь. Все витамины, все минералы начинают туда отправляться. Мы должны сейчас сплачиваться между собой. Не, не даже не поднимать эти конфликты, стараться в соцсетях, можно иметь свое мнение, пожалуйста, э, ну, обсуждая его с теми, но ну, не надо ругаться сейчас, надо наоборот, вот объединиться сейчас в молитве и больше мира нести, своего сердца, своей семье поддерживать спокойное отношение, то есть, знаете, Взять вот эту ответственность за этот мир на себя сейчас по возможности, а не поддерживать, вот и так там все горит огнем, да, там все плает, там стреляют, там ракеты летают. И мы же еще здесь, в тылу, вот, вот это устраиваем. То есть это просто нужно нам свой разум сейчас пробудить, свое сердце пробудить и всеми силами помогать, потому что сейчас страдает весь мир и страшно всем сейчас. Ну что, мы на этом сегодня закончим. Я не знаю, о чем мы в следующий раз поговорим, но я чувствую, что мы продолжим эту же тему. Большое вам спасибо, что вы успокоили наших зрителей по разные сторону, так скажем, баррикад. Мы специально сегодня не затрагивали и вообще это не наша тема в рамках бесед с вами политика. Все равно не обошлось без нее, но мы не делаем никаких выводов и оценок никаких. Спасибо вам большое и мы, я надеюсь, в следующий раз с вами поговорим на какую тему, не знаю, будем ориентироваться по ситуации. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое, всем мира и добра. Всего доброго.